Что ты на меня учишь? Вон что? Кто залез в чужую вольеру? Кто залез в чужую вольеру и сидит там? И съел весь корм. М -м -м. Да? Ты не знаешь? Нет. Нет.